Может быть, попробуем все начать сначала. Известный режиссер Василий Васин получил высшую награду. Наш папаша биологический. Одна роль сможешь раздать долги. Зачем мне нужно, чтобы кто-то изображал ее отца? Ты можешь хотя бы попытаться сделать вид, что у тебя два сына? Не звони, больше и не пиши. Твои письма я не читаю, сжигаю. Приказ о вашем временном отстранении уже подписан. Именно доктор Волков спас вашего сына. Тебя. Пойдем, доченька. Я готов. Ты убил Галустяна. Кого черта, две сцены осталось. И хороший отец. Низь из воды! Мы спасем парня. Я спасу парня. Сейчас вы здесь оба. И эта связь будет вечной, пока существует человечество.